Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение StarCraft 2, на очереди у нас планета Билшир. Когда-то Белшир был местом, где протоские тамплиеры находили покой и уединение. С тех пор на планете осталось множество древних святилищ и разрушенных храмовых садов. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его Тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, Протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются. Ну что ж, Белшир, знакомая очень планета, потому что по коллективному, коллективному режиму, либо же кооперативному режиму в StarCraft II есть миссия одна на Белшире. Вот там, можно как раз таки этот газ воровать, либо же скорее отдавать нашему э, Доктору, либо же не знаю, профессору, который, видимо, использует этот э, тирозин в своих каких-то опытах, но на самом деле. Можно по ходу миссии понять, что он этот газ не использует по каким-то лабораторным исследованиям, а скорее его употребляет сам, в общем-то. Да, это похоже, что тирозин можно использовать как наркотик, я так понял, если прямо говорить. Да, похоже, что он используется как наркотик и, в общем-то, не знаю, для чего мы будем этот опять-таки красть тирозина, наверное, да, с этой же цели. Ладно, давайте начнем эту миссию, у нас появится, кстати, новый юнит Голиаф, интересно. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протасами, если это возможно. Это непростые протасы. Это секта фанатиков, называющих себя Толдарим. Они верят в то, что Тирозин священный дар Зелнага. Если протасы вызовут Воздушный флот, они раздавят нас как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудие так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, капой, сделай! Будут тебе голиафы! Как мы доберемся до тирозина? Видишь алтари. Мистики из секты Талдарим используют их для добычи тирозина. Подходи добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Толдоримы. Ладно, приступим. В смысле, как-то они... До того, как нас обнаружат, мы же нападем все равно, должны же забрать как-то. За джунгли миссия. Или задание. Прежде чем приступить к, к добыче тирозин, обеспечите вашим КСМ надежное прикрытие. Ну, естественно. Правда, я так думаю, нужно сначала будет оборудовать нашу базу, как обычно, а потом уже идти в атаку. Ладно, посмотрим. <звык> так, ну что... Строим, конечно же, реактор. Тут у нас все уже готово к найму голиафов. Вот координаты мест добычи тирозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе mm -hmm. жизнь. Прямо тут с нами рядом, да? Есть один тирозин. Наши КСМ могут перевозить канистры с тирозином. Вот только чтобы подсоединить их, потребуется некоторое время. Так что добывать. Я вставай, КСМ рядом с алтарями без присмотра. Давай, удиви меня! Пристройка завершена Так, знаете ли, мне требуется, наверное, все-таки Веспенчика, я так думаю Да, Веспенчика у нас совсем нету, поэтому надо добывать его Найти реликвии протосов 0.3 Ага, интересно Отлично Недостаточно Веспена. Требуются дополнительные хранилища. Так, блин, надо еще дополнительные хранилища поставить, черт возьми. Я забываю о них постоянно. Первая канистра у меня, сэр. Везу ее на ближайшую базу. Отлично, сэр. Отлично. Вот и первая канистра. Что происходит? Так, кстати, мы можем поставить турель погибли но пока мы этого делать, конечно, не станем. Недостаточно. Недостаточно минералов. Блин. Недостаточно минералов. Минералов-то не осталось? Недостаточно минералов. Блин. Недостаточно минералов. Блин. Входящее сообщение. Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты вернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Войны. Покайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судо да по я всему вижу. Они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Минералы. Да, это хороший совет. Блин. Талдари алтарь с тирозином. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Ах ты, нифига, они быстрее его закрывают, я смотрю. Давно бы так! Так, знаете ли, нам тогда еще потребуется сейчас поставить арсенал. Где рабочий-то? Я же его послал сюда. Блин, он чинит. Нафиг ты этим занимаешься? Иди давай, блин, добывай тирозин быстрее. Давайте сюда добывать, приди. Недостаточно минералов. Наши КСМ атакованы. Украшение... Возвращайтесь. Так, ну, наверное, я на самом деле забью на этот алтарь, потому что я просто не успею. И не успею. Не, не смогу, наверное. Базу просто расфигачу, но не дойти успеваю? до этого полтора я не успеваю. Хрен с ними, давайте ломайте базу. Подлодать. Давайте сюда еще подводим. СЦ здесь установлю. Эйцес готов. на связи. Внимание, толдарим запечатывают Алтай с Сейчас мы их убьем. дополнительные хранилища вызывали реактор ставьте сейчас еще один буду устанавливать еще одни бараки тогда уже можно будет поставить другое кое Так, а там, кстати, архонт идет. Сукин сын. Больно бьет. Завершено. Грест на шлях. Недостаточно минералов. Все улучшение сделано, отлично. Брочь Лабораторию ставьте. Недостаточно доктор вызывали. Недостаточно минералов. И... Требует... И... точно Завершено. все забываю все забываю я про эти хранилища сами я в принципе уже очистил так то базой так вот а это уже... был затуп конкретно недостаточно минералов эсэм готов так иди ка иди ка иди ка иди ка добывай Вооружен и опасен а тут сейчас походу Конечно. опять они будут за... да, закупоривать толдарин запечатывают алтарь с тирозином прикат о нет затаримых интеллектом Давайте все сюда! Давай, удиви меня! Получай. Улучшение завершено. Вижу все, пол. Доктора вызывали. Требуются дополнительные хранилища. Да, да, конечно. Третья канистра. Уважаю, брат. Давай дальше в том же духе. Будет сделано. Требуются дополнительные.. Кому навешать? Так, кстати, надо, наверное, перевести отсюда просто рабочих. Требуется помощь. да тут даже контролить особо не надо, они просто всех выносят их уже. У меня уже столько войск, что да, уже как бы им сложновато сражаться против меня. Давайте в атаку. Ну, только вот им наши у них неплохие, а так, блин... Так, да. Блин. Тут даже на самом деле Голиафы-то особо не нужны. Так, надо реликвии найти сейчас. Так, еще одну реликвию нашли. Еще осталась одна где-то. Ох ты, нифига вот сколько набежал. Что-то я чувствую, это бегаю по А, они типа пошли запечатать вообще проход. Я прямо на них, получается, вышел, да? Как мне повезло в кавычках. уходить отсюда нас их размансили там Доктор, просто вызывали? так давайте идите добывать Дорогие быстрее тиреозин там кстати у нас я смотрю с виспеном проблема есть Призыв готов. Держите позицию около тирозин. Кому давай, удиви меня. Бегома! Внимание! Колдарин запечатывал толтать с тирозином. Идем. Ну да, база там у них жестко очень укреплена. Надо прямо около нее, наверное, держать бункеры. Большая часть уже у нас. Один алтарь они все-таки запечатали, но больше мы им не дадим сделать. Доктор, вызывали? Доктор, вызывали? Потому что у нас уже просто тут реально мощь. Конечно, я хотел бы туда забраться, но это уже невозможно. Там, все, походу, их так много, что, чтобы туда зайти, надо прямо собрать полностью такую. Так, мне вот интересно, Доктор, где, где у них тут святыня. А, вон она. Давно все пишут. Давайте все в атаку. Забирайте святыню. Внимание! талдарим, запечатываю Талдарь с тирозином. Входящее сообщение. Мы не позволим вам безнаказанно красть питание жизни. Протасы послали за вами ариацию. Защищай КСМ, иначе все пропало. Наша Церк. Наши КСМ атакованы. Отправьте к ним подкрепление или организуйте стационарную оборону. Подожди, надо отбить. Терозинчик. Бегите всех. Так, где мои все рабочие? Ну мы отбились, правда я потерял Что все равно, идет? конечно, там тирозин, который я добывал. Более-менее разобрались, конечно, да, с большими потерями. Что ну ладно, это на самом деле мелочь. Ремонтируйте, давайте. Что вот можно всех уже отправить сюда. Внимание, Талдорин. запечатывают алтарь стирозином. Блин! Вот снова убили, да, моего этого рабочего Ну да, я защитить его не смог просто. Просто нечем было. Давайте еще раз. Ты иди сюда добывай Скотина, а. Берут просто, уничтожают, главное это Как Все я понятно. Как раз, да, решил туда именно напасть Тяжело их блин Мы Мы им так. Я Скоты Давайте сюда несколько этих вызываем, рабочих. Мне и надо сейчас будет быстро сразу давай, два добыть. Месторождение. Давайте идем сюда. Давайте быстрее добывайте. Сразу три. А, там даже два, хотя бы не требуется, да. Убейте его, вот главное, этого колосса сраного. Мы уже сильно затянули, надо быстрее забирать и уходить отсюда. Все, давайте дотаскивать и заканчиваем эту миссию. А твои рейдеры, парни, всего лишь одна Все. А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Это точно. Уже вечер наступил, а мы все там, блин, сражались с ними. Мы уже должны были давно закончить. Не дайте протасам уничтожить ни одного КСН. Ну, это было очень сложно. Не дайте протасам запечатать ни один атак. Ну, вот это я почти выполнил, но зафейлил. Зафейлил можно было выполнить до конца. 30 минут понадобилась нам на победу. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джори и Тиразин. Все так. Мы — фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой тоже. Я буду присматривать. Ну, попробуй. Хм. Интересно. Да, похоже, что Тош довольно-таки скрытая личность. И что он замышляет пока еще до конца непонятно. Давайте с ним поговорим. Все еще не доверяешь мне, брат. Пока не определишься, обсуждать нечего. Mm. Ну-ка, остайку с Анчо, например. Это тоже чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос. И цацкается со своими куклами. Ну и ладно, разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность. И изящные манеры да он же ненормальный братуха я понимаю что иногда Тих. у всех немного сносит башню но тут случай особый у него явно не все шестеренки на месте братуха борцуха что у нас по новостям я повторяю погибли тысячи людей Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос, Могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Кейт Локвилл, специально для ЮНН из Центрального Мира Нефер-2. Да, везде успевает это Кейт Локвилл. Перейдем, давайте-ка, наверное, в лабораторию. У меня как раз появились новые изучения. По вашей просьбе я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный вес-пен с весьма необычными органическими примесями. Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Наркотика, говорите? Просто чудесно. Контейнер с протоским образцом. Что там у нас нового? Кристалл все еще растет. Это одним образовалось... Поле антиматерии, гравитационная аномалия, неизвестный феномен. Подозреваю, что кристалл тягит энергию прямо из корабля, но не могу отследить, как он это делает. Его молекулярная структура настолько сложная, дифференцированная, что может сравниться со структурой живого организма. Созданная им замысловатая форма поддерживает прочность вещества, но при этом позволяет ему сохранять удивительную гибкость. Сплав, сделанный на основе вещества этого кристалла, мог бы стать совершенно ударопрочным. Так, а это уже интересно. Давайте посмотрим, что у нас нового в исследованиях. А у нас появился новый протоский проект. Можем его освоить. Так, кстати, почему у меня всего 5 очков? Я что-то не понял. Я же все три вроде верилики нашел. Ладно, фиг с ним. Улучшение вооружения в арсенале и э, инженерном комплексе повышает скорость атаки на 5% добавок к усилению урона. Улучшение брони, разработанного в арсенале и инженерном комплексе, дополнительно увеличивает запас прочности и здоровья в боевых единиц на 5%. Ну да, знаете ли, на 5% это практически ни на что не влияет. <Simult> Но хотя бы что-то, да. Улучшение вооружения в арсенале и инженерном комплексе повышает скорость атаки на 5%. Добавок к усилению урона. Давайте, конечно, лучше наши будут войска лучше мочить, чем лучше драться, о, чем лучше защищаться. Автоматически ее накопитель сокращает время перезарядки всех орудий и правых систем. Из нового легкого сплава. Давайте лучше, да. Ультраконденсаторы. Лучше пускай будут хорошо воевать. Лучше воевать, если быть точнее. А, нет, вот еще, два очка добавился. Можно построить, кстати, мгновенно хранилище. Это вот реально очень хорошая способность. Особенно для меня, когда я постоянно слоу-почу, забываю. И вот таким вот образом могу быстро компенсировать недостаток места в войсках. Так, ну что, у нас есть 125 тысяч кредитов. Можем на что-то, наверное, потратить. Давайте, наверное, потратим на технику, либо на базу. База у нас тут, получается, ракетная турель. Но, да, ракетная турель, это тоже такое себе дело. Хе, не знаю. Голиафы одновременно могут стрелять по воздушным и наземным целям. А вот это, кстати, классная вещь. Реально можно было бы заюзать, потому что Голиаф тогда получается универсальный. Очень хороший юнит становится. Да. Дальнобойность увеличивается на 3. 3. Ракета пушек на один. Ну слушайте, а можно попробовать и правда с голиафами потусить? Хотя при этом другой вопрос возникает. А, Пехота-то у нас и так улучшенная. Что вот, например, если кроме Голиафа улучшать? Ну, разве что только турель ракетную, да? это не такая уж и вещь супер хорошая, которую надо улучшать. Вот Голиаф реально мне будет полезен. Причем у меня получается. Нет, не смогу полностью улучшить. Не смогу. Давайте тогда повременим, наверное. Я не буду пока улучшать голиафа. И, может быть, появится в следующий раз, у меня танки уже. Вот тогда танки, конечно, это будет очень полезная вещь. Я бы ее улучшил бы лучше. Вот эти юниты, танки. А так, пока давайте оставим, как есть. Возможно, я не буду пользоваться даже голиафами. Ну, и, наверное, можно. Да, туда-сюда хожу. Давайте, наверное, двинем уже на мостик. Поговорим с Мэтом. Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если тоже действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и тоже явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках. Ну ладно, на этом, похоже, что все. Кстати, а вот что это за подсказки вообще? Ну, понятно, это я и так знал. Можно двигаться, короче, в звездную карту, смотреть, какие у нас новые планеты. Следующая у нас планета будет Гавань. Несмотря на райские природные условия Гавани, ее близость к территории протасов удерживала тиранов от активной колонизации до недавнего времени. Ну что ж, это, похоже, та самая Гавань, куда прибудут э, колонисты нашей докторши, да, если так можно сказать, нашего врача, и, соответственно, там они уже обоснуют новую колонию. Посмотрим, наверняка там будут проблемы с протасами. Ну а с вами был Веном, не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!